в пословицах и поговорках, вошедших в русский язык из Ветхого и Нового Завета. Всем нам известно такое выражение, как «зарыть талант в землю». Так говорят о человеке, который имеет определенные способности в какой-либо области деятельности, но не применил их и не развил. Итак, Почему же тогда в этом случае говорят «зарыть талант в землю»? И как можно зарыть талант вообще? Ведь это выдающиеся способности, которые человек проявляет в определенной сфере деятельности. Поэтому как можно вообще зарыть способности? Дело в том, что талант в древности имел совсем другое значение. Талант – это крупная греческая денежная единица – это золотая или серебряная монета такого высокого достоинства, на которой могла прожить среднестатистическая семья в Греции целых 50 лет. То есть, иными словами, талант – это деньги, при том весьма немалое. Выражение «зарыть талант землю» пришло к нам из Нового Завета, когда Господь Иисус Христос, Говорил своим ученикам о втором пришествии, вот, чтобы им показать, как это будет, он рассказал им притчу. Вот это притча. Человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один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 Что же хотел сказать Господь своим ученикам, да и нам с вами, этой притчей? Ну, Во-первых, хочу напомнить, что такое притча. Притча – это небольшой рассказ, где на основе реальных жизненных ситуаций иллюстрируется духовная истина. Что же хотел сказать Господь этой притчей своим ученикам и нам с вами? Во-первых, напомню, что такое притча. Притча – это небольшой рассказ, когда на основе жизненных ситуаций иллюстрируется духовная истина. Итак, кто же были герои этой притчи, рассказанной Спасителем? Человек, который позвал рабов и дал им деньги, это Господь Иисус Христос. Под деньгами, под талантами Здесь подразумеваются духовные дары, которым Господь наделяет каждого человека по силам. Святые отцы церкви говорят, что это не просто какие-нибудь таланты, как, например, петь, танцевать или играть на музыкальных инструментах. Здесь имеется в виду такие таланты, как любить, способность молиться, оказывать милосердию ближнему. То есть у каждого свой духовный уровень, и Господь, провидя этот духовный уровень, дает в той мере, в которой человек может их понести. И, конечно же, каждый человек должен их развивать. Далее, под рабами, которые отдали пять талантов торговлю и приобрели прибыль, соответственно, каждую свою тот, у кого 5 талантов, приобрел еще 5, соответственно, стало у него 10 талантов. Тот, который имел 2, отдал в торговлю эти деньги и получил, соответственно, 4 таланта. Это люди, которые стремятся жить по заповедям Божьим, развивать свои духовные дары, те которые они имеют. И, конечно же, им за это Господь дает благодать, и они приумножают свои дары. Третий Рак. Это человек, который, имея духовные дары, любовь, молитву, даже вот в той мере, в которую он их имел, он их не развил, то есть зарыл в землю. То есть под тем образом, что он закопал деньги в землю, имеется в виду, что он не стал развивать свои духовные дары. И, соответственно, когда Господь вернулся, имеется в виду второе пришествие, то он стал спрашивать отчета о том, как его рабы, то есть мы с вами, реализовали свои таланты. И двум первым он сказал, войдите в радость господина своего. То есть, иными словами, пообещал им Царствие Небесное. А человеку, который не разбил духовных даров, он назвал лукавым и ленивым рабом и велел бросить в нему кромешную. То есть такие люди попадают в ад. Притом следует обратить внимание, как ведет себя третий раб. Он говорит, ты жестокий, господин собирал, где не рассыпал, да? жал, где не сеял. То есть обвиняет еще своего господина, не имея никаких оснований в жестокости. Так порой люди, не развивающиеся духовных своих даров, Обвиняют в Господа, совершенно несправедливо, в том, что Он им что-то не додал. И еще Господь обращает внимание на то, что значит Его слова. Всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. То есть те, кто развивает свои духовные дары, тут будет постепенно приобретать новые. А те, кто духовной дары не развивает, значит, и то, что ему было дано изначально, к сожалению, увы, погибнет. Такой духовный закон жизни. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот теперь вы знаете и само выражение за талант в землю, что это такое. И, ну, и хотелось бы вам пожелать в этом эфире, чтобы с Божьей помощью всех у вас получалось развивать духовной дары, то есть творить дела, любви, милосердия, доброты, и тогда все будет у вас хорошо. Храни вас всех, Господь!